Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Священник Дмитрий Смирнов призвал не пускать в интернет детей, пока им не исполнится 21 год. Об этом он рассказал в эфире Радио КП в интервью Роману Голованову. Цитирую. «Для детей я бы интернет запретил. Не пускал бы туда до 21 года. Люди бы нашли другой способ получать информацию. Средневековье – лучшее время в истории человечества А сейчас людей не сжигают Но только сотнями тысяч Вот в Сирии это происходит А перед этим в Ираке А до этого в Египте Вот взять Россию Она до этого монголам платила дань Они забирали людей в рабство Но такого количества абортов не было Детей рожали дюжинами Страна обновлялась Конец цитаты Слова Дмитрия Смирнова Прекрасно иллюстрируют позицию мракобесов нашей страны И их спонсоров Уверуем в Бога да вернемся в темную эпоху крепостничества и сразу заживем. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду поддержал включение в законопроект об изменениях в Конституцию поправку, которая дает право бывшим президентам Российской Федерации становиться членами Совета Федерации пожизненно. Согласно тексту поправки, подготовленной группой депутатов и сенаторов, президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, может донимать пост члена Совета Федерации пожизненно. При этом бывшие главы государства могут и отказаться от такого права. Конституция в буржуазном государстве такой же закон, как и все остальные, что служат интересам правящего класса. Если последний решит, что их ставленник Путин должен оставаться на правящих должностях, то закон с легкостью перепишется. Очередную партию продуктов питания, изъятых на границе с Финляндией у туристов, уничтожили в Ленинградской области. Об этом 14 февраля сообщает Выборгская таможня. По данным ведомства, в высокотемпературную печь отправились 1510 кг сыра, масла, йогуртов, рыбной и мясной продукции. Прибыль для буржуа превыше всего, а потому и изъятые продукты наши буржуи никогда не отдадут голодающим за так. Ведь от таких действий могут и продажи упасть. В 2018 году размер ущерба окружающей среде, недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5 с лишним миллиардов рублей. Об этом сообщают известия со ссылкой на отчет Минприроды. В 2017 году этот показатель составил 1 миллиард рублей. Как сообщили газете в подконтрольном министерстве Росприроднадзоре, причина роста нарушений – в изношенности трубопроводов и оборудования предприятий по добыче, транспортировке и хранению продуктов нефтяной промышленности. Кроме того, ведомство часто выявляет в компаниях нарушения правил эксплуатации техники и незаконные врезки в нефтепровод. Буржуи заботятся только о своих кошельках, На окружающей же среды им есть дело лишь тогда, когда на подобные акции можно хорошенько подзаработать. В Карелии пенсионер недовольный размером индексации ветеранских выплат. 21 рубль, пришел на заседание ЗАГСа и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги, цитирую «Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда, на вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги, отдаю ее вам, чтобы вы использовали ее по назначению». Конец цитаты. Товарищ, давно пора понять, что страна уже давно не принадлежит нам, простым трудящимся, а находится в руках капитала. А значит и платить нам никто не обязан, ведь сама суть буржуазного государства – нещадная эксплуатация наемных работников. Товарищ, осознавай свои классовые цели и задачи, вступай в борьбу за установление диктатуры пролетариата. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов с честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.